7 июля состоялось последнее в этом учебном году заседание ученого совета КФУ. Основным вопросом повестки дня стало утверждение кандидатур на должности в университете. Как и расписано регламентом, голосование было тайным. Также в ходе заседания было утверждено создание научно-образовательного центра моделирования ТРИСК. Проректор по научной деятельности Данис Нургалиев подробно описал основные задачи научного центра. В этом центре будут располагаться центры моделирования трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Основной его целью будет подготовка магистров, изучающих конкретные проекты. Решением ученого совета также принято регламент о создании почетного списка за особый вклад в развитие университета. И запланировано создание специальных фондов поддержки семей сотрудников университета и выпускников. Желание сделать различные фонды поддержки, э, начиная от старшего поколения людей, отработавших э, всю жизнь в университете, отдышавших на пенсию, на заслуженный отдых. Мы тоже сегодня начали вести определенные разговоры с нашими попечителями. Вы знаете, мы согласны создать аналогичные фонды, только все хотят видеть целевое. Назначение расходов университета. Последним на заседании Ученого Совета стал вопрос о решении создания рабочей группы по подготовке конвенции трудового коллектива для переизбрания Ученого Совета университета. Адели Валеева, Ленардо Влетяров, Роман Самарин, Универньюз.